Не выдаст моя кобылица Не лопнет под пруга седла Дымится в задонии курица, Седая февральская мгла Встает за могилой могила Темнеет калмыцкая твердь И где-то правее корнилов в метелях идущий на смерть. Запомним, запомним до гроба, Жестокую юность свою Дымящийся гребень сугроба Победу и гибель в бою Тоску безысходного гона Тревогу в морозных ночах Да блеск тускловатой погона На хрупких, на детских плечах Мы отдали все, что имели Тебе восемнадцатый год Твоей азиатской метели Степной за Россию поход Не выдаст моя кобылица Не лопнет подпруга седла Дымится в задоне курица Седая февральская мгла